друзья всем привет продолжаем рубрику из всего что под рукой сегодня будем творить красоту из обычной пластиковой бутылки картона моего любимого бумажного скотча и полиэтиленовых пакетов можно взять любую бутылку можно просто банку стеклянную у меня она фигурная эта бутылка поэтому я обрезаю ее и лишнее убираю Укладываем бутылку, смотрим, чтобы она была ровная, не косила на бок, как пизанская башня. Обводим ее контур. Если вы хотите, чтобы ваше изделие было в виде светильника в конце, то делайте вот такое вот отверстие в серединке, как я. Ну и произвольная такая подставка, произвольная по форме. Вот я все вырезала и все края закрываю бумажным скотчем. Маленькими кусочками, не особо стараясь. Очень просто. Задача просто закрыть края. Вот все мы закрыли скотчем. Теперь приклеим нашу бутылку чтобы она хорошо держалась. Здесь нам понадобится еще фольга. Вместо фольги можно использовать бумажный пакет. Сминаем вот так в виде таких червячков и формируем в хаотичном порядке, так как нам нравится. Это у нас будут корни, выступающие, такие массивные, красивые корни. Делать их столько, сколько вам хочется. Можно и без них, конечно, но с ними более реалистичный эффект получается. Сначала сминаем, прикладываем, смотрим, как они у нас будут расположены. И когда уже вам все нравится, приклеиваем их к банке и к... или к бутылке и к основанию. Потом берем какой-нибудь черный маркер, который рисует по пластику и намечаем окошки и дверь. Рисуйте в произвольном порядке, вот пока вам не понравится результат. Если что-то не так нарисовали, то можно всегда вытереть. Не знаю, есть маркеры, стираются водой, есть спиртом. Ну, проблем с этим нет абсолютно никаких. Вот Как-то так условно отмечайте где вы хотите видеть окошки и дверь. И потом, если что-то не понравилось, вот так вот взяли аккуратно и стерли. Или подправили просто. Я в итоге все поменяла, мне больше понравился вот такой вариант, он конечный. И дверь у меня будет на небольшом расстоянии от земли, я хочу сделать порожек. Таким образом, прикладывая, вы понимаете, какой размер вам нужен. Так как бутылка у нас не имеет такой вот квадратной ровной формы, да, она круглая, то и для того, чтобы приклеить порожек, нам нужно сделать вот такую вот выемку. Тоже, опять же, произвольно прикладываете, вырезаете и смотрите. Вот так хорошо. Плотно прилегает к бутылке. Ну и рисуем такой выступающий полукруг. Смотрим, если нам все нравится, то дублируем, приклеиваем кусочку картона и делаем вот такую двойную ступенечку, чтобы она была более выпуклой, более толстой. И сделаю еще одну ступенечку короче, естественно, тоже приклеиваю ее, чтобы была двойная и вырезаю. Вот таким образом, когда уже все нравится, можно их оклеить скотчем, маленькими кусочками. Можно этого, кстати, не делать, в принципе, но ну, мне вот хочется еще так дополнительно укрепить. Вот у нас готовы две ступенечки и мы их приклеиваем. Я использую вот такой универсальный клей, жду пока он подсохнет, наливаю его и уже использую тогда, когда он становится достаточно густым. Он тогда и крепко держит, и быстро схватывается. Если я его нанесу, когда он жидкий, только выдавила и сразу нанесла, то ну, приклеивается так себе. Поэтому с таким клеем лучше немножко подождать, пока он загустеет и только потом наносить. Это такой недорогой клей, он продается в магазинчиках с мелочевкой, на рынках, там где хозтехника какая-нибудь, ремонтные какие-то штуки. Ну, в общем, много где продается разновидность суперклея. Теперь нашу бутылочку, вот эту, порог и э, корни, все нужно полностью покрыть кусочками скотча. Все закрыть, кроме окошек и двери. Нужно делать надрезы, можно сминать просто как сминается. То, что скотч образует какие-то складочки, это даже хорошо, потому что это делает красивую структуру дерева. Этим он мне и нравится. То есть наша задача, не особо стараясь вот так вот неаккуратно, небрежно, но тщательно заклеить все, все полностью, кроме окошек, бумажным скотчем. Когда вы обклеите ближе к окошкам, там можно делать такие вот намеренные такие вот защипы, сминать скотч, чтобы он давал такую вот фактуру интересную. Можно в один слой наклеить, можно в два. Все это будет закрашиваться. Задача просто закрыть бутылку. Теперь мы делаем дверь проще всего это сделать вот так вот прикладывая определяя высоту и ширину дальше обводим приблизительно и вырезаем прикладываем смотрим хорошо ли получилось хорошо получилось теперь если у вас вот такой вот гафрокартон его очень хорошо вот так вот ногтями проминать или даже ножницами и тогда получается такой эффект досок выпуклых если картон обычный, то можно будет просто с помощью краски сделать такое выделение. Все, если дверь нравится, мы ее приклеиваем. Теперь я делаю вот такой козыречек над дверью. И хочу сделать балкончик. Для этого вырезаю кусочек картона. И делаю еще вот такой вот, как, как перила. Не знаю, как это правильно назвать. Вот, даже постараюсь сейчас ножницами аккуратно маникюрными сделать отверстие, чтобы была такая э, загородка не глухая, а вот такая жирная более. В принципе, маникюрными ножничками с гафрокартоном это сделать несложно. Можно просто дырочки наметить, а можно вот так вот хорошенько постараться и сделать прям такие отверстия. Ну, потом, когда закончите, приклеивайте сначала вот эту загородку, вот таким образом, прикладывайте, смотрите, если все нравится, еще можно дополнительно ее немножечко укрепить скотчем, чтобы скотч заходил и на загородку, и на дно так балкончик наш будет более крепким вот что получилось теперь вокруг окон я вот наклеиваю такие жгутики и выделяю их что для этого нужно кусочек скотча берете и сворачиваете его вот такой вот жгутик туго так хорошенько прокручиваете как будто шнурочек делаете и потом вот этим шнурочком оклеивайте окно вокруг, оклеили и кусочек обрезали ножницами лишний, вот что получается, они получатся более выпуклыми, более такими интересными. Дальше я беру обычные ветки у них, у нас их часто срезают коммунальщики у дороги можно найти. Если у вас их нет, вот посмотрите вверху, я сейчас показываю, там будет ссылка на тот мастер-класс, в котором я не пользуюсь ветками, а делаю их из картона. Это тоже хороший способ, посмотрите, как сделать, если не найдете веточек. Ну, веточками быстрее, конечно, потому что они уже готовые. Смотрите, у дороги часто вот обрезают лишние ветки, чтобы они не падали на машины при сильном ветре. И вот они вот лежат, их долго не убирают. Вот так вот делаем отверстия и вставляем веточки. Ну регулируем их подлиннее. Как нам нравится, смотрим, где вы хотите их добавить, делаете отверстие небольшое и вставляете веточку. Вот что я сделала в итоге. Естественно, в таком виде не очень будет натуралистично, поэтому переход вот этот вот от веточки к стволу нужно сгладить, то есть сделать утол утолщение на основании ветки. Для этого нам опять поможет фольга мы ее наматываем так в произвольном порядке и смотрим как нам нравится Вот что получается в итоге. И нам это просто нужно будет закрыть слоем скотча. Фольгу я дополнительно не приклеивала, просто сминала в нужных местах и все на это хорошо держится. И когда вы уже сверху наклеиваете скотч, это все хорошо фиксируется. Тщательно все закрываем. И вот уже у нас вырисовывается такой деревянный домик для эльфов. Теперь я беру краску. Для того, чтобы сделать такой более реалистичный эффект вам нужна коричневая краска, желательно приближенная к цвету веточек, который вы вставляете. Вы наносите сначала такой более темный тон высушиваете феном для скорости, ну или можно подождать, акриловая краска быстро сухнет. И потом такой вот слегка сухой кистью, так не сильно набирая краски, вот так в хаотичном порядке просто наносите чуть более светлый тон. Так как у вас такая выпуклая структура, как раз вот по этим местам ложится хорошо цвет, и получаются вот эти вот переходы цвета, которые имитируют кору дерева. Можно заморочиться, еще какого-то оттенка добавить. То есть тут уже ваша фантазия. Дерево может быть темнее, светлее. Ну вот. Но идеальный вариант, если вы используете натуральные ветки, все-таки подобрать такой оттенок, который подойдет к веткам. У меня, к слову, краски немного. Белая, черная, красная, синяя и желтая. Я ее просто смешиваю между собой и получаю те цвета, которые мне нужны. Вот мы высветлили. Теперь будем имитировать мох. Для этого нам подходит обычная губка для посуды. И вот эта вот ее жесткая часть, она очень даже похожа на мох. Особенно если ее вот так вот немножко потерзать. Отрываете вот эти вот кусочки, расслаиваете ее. И прикладываете, смотрите, как вам нравится вот вокруг корней. На, условно на земле на подставочке раскладывайте вот такой вот коврик из моха если не хочется вам вот возиться делить это все разделять и, и, и рвать то можно вырезать вот такие кусочки вклеить эту губку целиком мне кажется вот проще все-таки вот так нарвал кусочков и разместил их как вам нравится, потом их можно приклеить. Вот что получается, теперь я беру опять же свой любимый 88 клей, подсохший. Я шью сумки, поэтому часто он у меня есть, я его использую, он очень крепкий, хороший клей. Если вам будет интересно, кстати, посмотреть, как создавать сумки в стиле там. Я вам вот вверху оставлю ссылочку на мастер-класс подробный. Справится, в принципе, любой мастер-класс действительно очень подробный. Все рассказываю от и до. Ну, так, вернемся к нашему волшебному дереву. Я решила добавить моха на балкончик и на козырек. Теперь имитируем цветочки. Беру ярко-желтую краску. Она может быть нежно-голубая, белая, розовая, какая угодно. Главное, чтобы она хорошо выделялась на фоне зеленого мха и просто вот так зубочисткой капая в разных местах маленькие капельки краски мы имитируем вот такую цветочные россыпи они очень оживляют это все дело украшают так в хаотичном порядке просто наносите точечки краски Нужно еще вот, хочется другого цвета какого-то добавить. Я вот намешала розовый оттенок. Добавлю еще нежно розовых цветочков. Особенно вот на балкончике сделаю такой эффект, как будто их специально здесь вырастили. Так, ну, на балкончике я явно переборщила с розовыми, поэтому разбавлю их еще синей краской вот таким образом. Теперь сделаю еще вот фонарик, мне хочется сделать. Если у вас есть бусинка и кусочек проволочки, то фонарик будет отлично смотреться на такой поделке. Берете проволочку, загинайте краешек, чтобы бусинка не спадала. Вот а у меня еще нашлась такая вот вон, шапочка для бусинки, не знаю, ее правильно назвать. Скручивайте такой петелькой, прикладывайте, смотрите, чтобы вам нравилось, как она выглядит. Ну вот, где-то вот так вот. И приклеивайте. Удобно горячим клеем, но можно и суперклеем. Еще сделаю лестницу вот с таких зубочисток. Просто режете их на кусочки, приклеивайте постепенно одна к другой. Ну и куда же без наших любимых пакетов. Они у нас до сих пор еще остались. Поэтому мы найдем им применение. Берем плотную бумагу. Батман у меня вот и я буду смешивать цвета чтобы получить натуральный эффект если у вас просто зеленый пакет есть красивого цвета натурально можете использовать его но знаете вот когда вы смешиваете цвета получается очень красивый узор кладем пакеты слой на слой между слоями бумаги и проглаживаем горячим утюгом тщательно с одной стороны и с другой стороны, где-то секунд 30, наверное, где-то так. Осторожно, будет бумага горячая. Нужно чуть подождать, чтобы она остыла. И вот смотрите, какой интересный мраморный эффект. Вот вот красоту не получите, если просто возьмете одинаковый цвет пакетов. А когда вот есть желтый и зеленый, и подложка, например, вот черная, то получается вот так вот интересно. Врезаем из пакета произвольно листочки такой формы, как вы хотите, того размера, который вам нужен. Мне вот нужны такие маленькие, немножко похожие на дубовые. Вырезаем приблизительно одного размера. Можно вот листочек, который у вас получился хорошо использовать, как вот такой вот эталонный вариант. Вырезали и потом ногтями просто продавливаете такие прожилки и получаются очень даже реалистичные листочки. Вот я сделала несколько листочков, такую жменьку. И приклеиваю их на наше дерево. Вот что получается в итоге. Такой вот сказочный, необычный декор. Моя малышня обожает такие штуки. Ну и так, в принципе, кто приходит в гости, удивляется, всегда рассматривается интересом миниатюра эльфийского домика, не знаю, домика для фей. Если вы заморочитесь еще со светительными штуками, какими-нибудь светодиодиками, которые часто продаются в магазинах с мелочевкой всякой, то его можно поместить внутрь, и у вас будет светильник вот такой вот сказочный. Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии, мне очень интересно их читать. Делитесь моим видео в соцсетях, им очень рада.